Каждый фокус состоит из трех частей или действий. Первая часть называется наживка. Второе действие называется превращение. Фокусник берет самый обычный предмет и делает с ним что-то необычное. И Третья, самая сложная часть фокуса — престиж. Вы внимательно следите. Мужчины. сегодня мы разберем такую дивную волыну с замечательным названием Локус и узнаем, почему разработчики так любят грязные фокусы. Для начала, если быть доверяющим пряником, то разработчики утверждают, что Локус по своим тактико-техническим характеристикам превосходит всем любимую DLQ-33. И простому игроку выбор волыны может показаться очевидным. Но знаете, как я говорил ранее, вот в этом киноматериале про модули и обвес, Разработчики дали нам очень интересную систему кастомизации. Правда, у меня порой возникают мысли, а почему модули-то не все работают. Также и здесь разработчики показали нам трюк, а точнее фокус. Берем магазин с дамажущими патронами и идем в рейтинг. А теперь берем и снимаем дамажущие патроны. И... О, чудо! Я просветился и восполнился потрясающей информацией. И сейчас, дорогой брата-брат, ты ее узнаешь. Магазин патронов останавливающего действия OVC не работает. Зато режет подвижность и темп стрельбы. Разрабы, вы когда исправите все заявленные модули и обвесы? Зачем они были тогда введены? Что-то я на DLQ не вижу такого модуля на дамаг. Мало того, что не вижу, так разрабы еще и DLQшечку урезали в уроне. Зачем так больно, ребят? Ну вы че? А мы возвращаемся к локусу. Но ну, неплохая же снайперка. Была бы отличной, если бы боезапас работал. Ведь получается, чтобы забрать некого пукачела с этой пушки, нужно метиться в верхнюю часть модельки, потому что никакие пятки и колени она не ваншотит, в отличие от Арктики. Поэтому давайте немножечко поговорим про сборку. Из своего немного неоправданного стиля ведения боя Бей-беги. Я всегда вкладываюсь в подвижность и маневренность, потому что мне проще играть с легкой пушкой, которая позволяет делать красиво. Поэтому я беру укороченный легкий ствол, шестикратную оптику, приклад скелет, заднюю рукоятку и тактический лазер. Только из-за того, что я со снайпой ношусь по всей карте, стараюсь углубиться в развитии навыков обдуманного передвижения и ухода от опасности. Вообще, брата-братья, рекомендую взять на вооружение, какую-нибудь снайперскую винтовку. В первую очередь, для расширения кругозора. И, конечно же, для изменения своей жизни. А если ты хочешь прямо сейчас, без СМС и регистрации, изменить свою жизнь к лучшему, то залетай на канал к моего брата-братскому корешу, ЖЕСЛУ. Донатец расскажет тактику отыгрыша в любом интересующем тебя режиме, покажет лучшие настройки для мобила, расскажет про сливы и другие колдужечные новости. Обязательно. Слышишь? Обязательно чекай «Клановые воины» и эксклюзивную рубрику, которая есть только у Джесла на канале. Это рубрика «Дуля». Кстати, брата-брат, брат, со мной выпуск там тоже есть, так что go. Ссылочка в описании. Вообще, дорогие друзья, я немного не понимаю прикола урезания снайперских винтовок. Это не прям дисбалансный класс, которому нужно резать урон. Изначально снайперские винтовки во всех современных шутерах позиционируют себя как ваншотащие волыны. Хотя, с одной стороны, разрабы, может быть, сделали схожесть с реальной жизнью. Ну, типа значения урона по конечностям. Не знаю. Но знаю то, что DLQ работала стабильнее в плане урона, чем сейчас. Стоит отдать должное все-таки. фазум на снайперках можно накрутить довольно-таки бодрой. Вообще, колдуша довольно непредсказуемая игра. Совсем недавно никто даже не смотрел в сторону ХГ-40, а сейчас на чемпионатах мира Джеки Чана и Якуты стал пиком этих валын на подвижность летают по картам и лупят друг дружку, что есть мочи. Поэтому, дорогие друзья, следуя такой логике разработчиков, нам всем нужно присмотреться к психому. И, конечно же, надеяться на корректировку модулей. Нам такие фокусы не нужны. Кстати, брата брат меня волнует очень серьезный вопрос по поводу снайперских винтовок. По твоему мнению, на данный момент какая Какая винтовка лучше, DLQ или Locus? Полуавтоматические винтовки не берем, типа Арктики и ВР. Это отдельная песня. Обязательно напиши в комментариях свои мысли, потому что у меня возникли кое-какие идеи по поводу этого движа. Тем самым ты мне очень сильно поможешь. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». Вовка Сабанов спрашивает. Играю всего месяц, но поискать видюхи по игре решил только сейчас. Вижу на видосах народ играет без автострельбы. Вы какие-то джойстики используете или просто пальцами на кнопочке жмете? Во-первых, поздравляю тебя, Володь, что ты окунулся в это райское озеро под названием Duty Mobile. Во-вторых, на начальных этапах познания колдушки лучше все-таки оставить автострельбу, чтобы она чуть-чуть тебе помогала в производстве килов. Но когда ты уже достаточно поймешь механику игры, разберешь стрельбу с движениями в игре, то вот тогда рекомендую отключить это действие для лучшего контроля за ситуацией. Дмитрий Басовец пишет, «Песня Топчик, Огнян, когда КБ начнешь снимать?» КБ получается. Ну, давайте так, мужики, я больше всего зависаю в сетевой игре, чем в королевской битве, поэтому тем для кинобоевиков в сетевухе у меня предостаточно. Давай сделаем так. Ты мне напишешь тему, которую ты бы хотел видеть от меня насчет КБ. Я обязательно все комментарии прочитаю, пролистаю и что-нибудь выберу, и что-нибудь, конечно же, для тебя сделаю. И пока ты это пишешь, залетают рандомные комментарии. А теперь топовое. Хочу кинуть благодарочку вот этим отцам, которые оформили спонсорку. Причем некоторые по истечению подписочки оформили ее снова и перешли на новый уровень. Спасибо вам большое, мужички. И что-то давненько у нас не было музыкального материала. Поэтому, мужские мужчины, расслабляемся и отгадываем душевный шлягер, который прозвучит прямо сейчас. Скорей друзей всех соберем. Алло, О -о -о. Куда нас занесло О -о -о -о -о. и затрясло? Нам попался НЛО, Атунга, пука пукачел чел пука пукачел чел пука пука, -чел. пука, -пука, -пука -чел. Очень странный пука пука -чел. Пука-пукачел, пукачел нам прилетел, Подружиться он с нами хотел, но уже успел, дис поставить, офигел, но мне поку. ведь есть брата-брат, -а -брат, ведь есть брата-брат, -а -брат. лайк поставить, он мне рад, мой. А значит, все окей, и я в кругу друзей. Ао, о, куда нас занесло по-по-по? И затрясло нам попался НЛО А на пука, пука чел пука, -пука чел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 Наладится жизнь, с батья смотри, боевики, коммент, пиши, ты от слов не жалей И своих мыслей Ты подпишись Наладится жизнь С бади смотри, боевики